День неизвестный изоляция алекс слава богу ты жив это дженни администратор ты в порядке алекс соберись И? посмотри на экран эфира приветствую всех любителей видеоигр продолжаем в игру играть не для эфира просто посмотри там все что выпускали в эфир когда ты вырубился ты должен все исправить давай посмотри налево в окно они Ох повсюду, эти б... твари. Тебе нужен полный заряд, чтобы убрать всех. Зажми большую кнопку, пока заряд не наберется, а потом отпусти, чтобы жахнуть этих мудил. <связать> Ну-ка. И. Прекрасно, Алекс. Мы снова <связать> в эфире. Они, наверное, все восстановили, пока ты спал. Чтобы прибить одну, достаточно простого нажатия на кнопку. Смотри, вон там лезет наверх. Сшиби ее, пока <связать> она не испортила нам передачу сигнала. Отлично. Вроде это была последняя пока что. А, то есть еще так, теперь за сейчас следить, перерыв на минуту. Подготовь рекламу. Я разберусь с этим кретином. И реклама. еще слушай внимательно. Ты услышишь, если они полезут на вышку? Не давай им подняться. Хорошо. Так, активисты тоже пойдут вас во в третью, только для внутреннего использования. Это репутации, Дженни. Хм. Не да, это ладно, размышляни. А команда... да это не срать Все да? на своих местах Уж ты должна различать а Забучить индивидуальный подход Конечно, у у меня... Так, стоп Смотрите, у нас есть управление Его можно настроить в случае чего а, Регулирую. А, левый Аль. а я не посмотрел, прикиньте А ударить, об... вот, ударить обнимашек А че я кнопку не могу настроить? Три, два, один А че я не могу никакую кнопку настроить? Я на мышке просто хотел клавишу настроить, а мне не дают Хм, неудобно Так, микшер 1, 2, 3, 4 А QE есть какие-нибудь кнопки? Нету Значит, ударить обнимашек Кнопка от обнимашек Включить-выключить вентилятор Вентилятор Так, у нас есть VAST, ZXC, это реклама Пробел, цензура Микшер, кстати, неплохо Я так просто и не смотрел, боялся лезть в настройки Потому что одно из уведомлений пришло, что спойлеры, которые вы можете видеть Аккуратнее, они в настройках Я не лез Так, ударить обнимашек ZXC у нас занято Вольт. значит, вольт будет Это V, ZXCV или QE Давайте, ладно, на Q поставим Заменить на Q а, Так, дальше Кнопка от обнимашек Давайте на E поставим Включить-выключить вентилятор F. Ну, F это типа своего рода действие будет, да? Там включить-выключить вентилятор. Он просто кудит. Я, как я понимаю, он, он от температурной погоды. Если будет слишком жарко, надо будет включать-выключать вентилятор. Это, в принципе, логично. Так, ну, просмотр архива нас не интересует. Выбрать вверх вот это нас тоже не интересует. Регулировка громкости. Это тоже не интересует. Реклама. Понятно. Понятно, какая реклама. ZXC. Кстати, на самом деле, если бы поставил на вольт, было бы понятно, то кнопка от обнимашек... Давайте на В все-таки я поставлю вольт. Вольтаж. Логично, чтобы управление было. Почему я не могу мышку поставить? Меня это раздражает, если честно. Так, это мощность. Блин, не могу. Значит, будет В стоять. Тихо-тихо-тихо-тихо. Нет-нет, нет, нет играем. Вот не а где не сидят? Ну, спасибо, Дженни. Как жизнь с бойфрендом? Какой бы поставить а эту решил сбежать на опасной улице? Вместо просмотра твоих дурацких мелодрам. Джейм говорит, у тебя прическа дурацкая. Да, я ее слышу. <кхе> а, болты -то у нас включены. Ну, давайте вентилятор да на всякий случай включим. Мне посчитать? Начинай. Окей, А что не работает? Секунд. Подождите, а что не работает? Управление. В, вот, включить, выключить вентилятор. F. Игра. Не-не, назад, назад, Всем не пуха. Не шерсти тогда уж. Что не работает-то? Пять, Ладно. четыре, Так, а три. кто начинает у нас? Надеюсь, она... Добрый вечер. Нет, он. Я Джереми Дональдсон. А я Меган Вул. Главные темы дня. Объебашкались. Блин. Прошло почти пять недель с дня, когда игрушки миссис Обнимашка пришли в действие на фабриках по всему миру и начали искать своих мужей. У меня не работают, почему-то. Которых мы так оправдываем уничтожили. И сейчас, судя по этой фотографии, они меняют тактику. Удивительно. Давай но вот они, это. Будто в поддержку а че не работает-то? Вооружаются разнообразным домашним утварью. Вот и причина убедиться, что кошачья дверца надежно заколочена. Несмотря на опасные орудия, миссис обнимашка ростом выше ну, колен. А, так, а значит, про, зачем как бы это самое человек делать не их не там в крови какой-то, если у нас Однако больше детский камень? представляет канал. опасность для людей старшего возраста или схронический Так здесь у нас то нет? Например, здесь меня уже все поставил, че-то не работает это самое. А чем матом сходить? Почему он Пока батарейки в с обнимашках совсем не сели, а идет уже 31-й день изоляции, да отношения ладно? людей по всей стране начинают принимать неожиданный оборот. Появляются сообщения о нетипично экстремальном поведении наших сограждан, идущие со всей страны. Не работает. Речь не о моделях самолетиков, заполонивших резиденцию Дональдса. Проблему нехватки туалетной бумаги, которая была захвачена миссис обнимашками для постройки гигантских хульев, многие взрослые граждане решили по-детски. По крайней мере, они обрадуются. Я почему. Блин? Меня это не нравится. Игра рукой. Ну ладно. Популярный смеситель Джонни Хэмсливс вновь на первой полосе после того, как утёкшая по его же вине фотография показала, как он кратает время в изоляции. Когда была объявлена срочная изоляция, проснет Джонни Стифани Лемур была в столице заменилась постановкой своего нового шоу-шокола. Блин, я бы выбрал, конечно. Ну не стану. Надеемся, экспонаты не раскрыли. Так, нормально, да, реклама Это стоит канал. Изоляция кажется, составила Джонни, осознать бесмысленность. Бля, а почему кнопки не работают? Я же их вроде настроил. Управление. Че не так-то? А, у меня. может, дело в раскладке? Подожди, отмена. Смена. Теперь карьера приносит не доход, а более. Бля, нихуя не работает. Почему? Заменить F. Да какая F? В. В. E. Какая у меня? Ой. Какая... Какой левый shift? F. А может быть, подождите. А давайте знаете что сделаем? Заменить Ctrl. Ctrl. Во, левый контур здесь есть левый а левый alt, левый контур Во. ничего вроде, сохранять не надо продолжить нет, нездоровых отношений и полного отсутствия социальной значимости будем надеяться что он не израсходует всю бумагу не знаю что они работает. Соплей. зато пробел работает блядь. очертания будущего не знаю в проблема. В собственной изоляции уже более 45 лет Потомки ученых Дэвида Вонга ну, и пострадавшего экипажа ой, сегодня смогли работает. отправить сообщение на поверхность, используя флардовые передатчики. Многие сворсборген-хоргенсвордцы, как они О, себя называют, нет. недавно привлекли внимание общественности. А может они быть на заявляют, Е? Что Ельвис... А, на е! О, Подождите, а это что, ударить обнимашек? Кнопка обнимашек. Почему? Ну ладно, давайте на Q ее ставим, заменить на Q. Это заменить на Е. E. Все, ударить обнимашек, а может быть просто ударить обнимашек в плане того, что ударить, тогда почему вентилятор не работает, удар ну, током. Привет из Деры Данте, или как говорят в нашей семье, счастливых грибов. Я не знаю, что такое миссис Водирашка, но кажется она доставила вам много неприятностей. Мы находимся здесь уже 8961 день. И я просто хотела сказать, я рада, что мама с папой отказались спасаться. Я даже могу не смотреть теперь, отлично. Они вырастили меня и Это прям упрощает процесс. Не, ну конечно, не нравится. Сколько... И иногда 3? мама не плачет в ну, 20 минут. Что-то мама нас забыли. Еще мы выяснили, ну, что если выбора нет, Блин, это правда, то плак и добин. Если переживешь кишечные спазмы и амнезию. Ладно. Привет из дыры Или как говорят в нашей, из нашей семье, счастливых грибов. Трудно поверить, что они там так давно. Все знают, что время под водой идет иначе, Джереми. Поэтому золотые рыбки а, глупые. почему? Это так. Вам каждый скажет, чем больше а где я говорю, тем рыбка тупее. Неопровержимая логика. Классовая борьба, тревожные новости для ранее богатых. Вводят новые карательные меры, Алекс. Народ становится а... все более нетерпимым к бывшей элите. Те, кто что выбирать? страну, ладно ладно, ладно, ладно, ладно, зубы помог? выберу. Я не знаю, что лучше. По сообщениям разных источников, у богатых беженцев внезапно начали а, выпадать. Все зимы. отлично. Справедливость все-таки есть? Или мститель в маске стоматолик так, снова взялся за свое? Могу, кстати, ты знаешь? Да? Да. И прогресс заявляет. Пока обнимашный кошмар испытывает правительство страны... Блин, если бы не показал рекламу, кстати, этого бы не было. Прогресса выпустил любопытное заявление. Этого бы не было. В сопроводительном письме нас попросили подчеркнуть, что они внимательно следили за ситуацией, и это искренний ответ людям. Как лицо программы мы многое сделали для политического климата. Я не знаю, но что не будет. Ну пусть она будет, сейчас ладно. куда важнее погода в А, я карте. вспомнил его. Надеюсь, Давайте его не выберем. я одна заполнила эту анкету, Джереми, иначе нам всем тут кирды. Давай покажем обращение. Да, пусть он Одно из Ой. многих моих новых обязанностей в условиях текущей изоляции стало ежедневное общение с инспекцией безопасности. И она... Подтолкнулась мне вот это. А знаете что это? Это подлинные заявления жителей. на разрешение выйти из дома. О -о. И сейчас я хотел бы несколько вам зачитать. Ну, под заголовком, что с вами, блять не так, люди. Чё походу я зря да? его выбрал. Начнем с Джеймса, из-за где сказано, что ему нужно на улицу, потому что в парке живет уточка, который я нашу хлебушек пьяниц. Я назвал его Кряклтон. И кажется, крякл? Что нами Они там орунчат, когда падают, офигеть. Джеймс, че? там теперь их улья в парке. Или вот кэти излицемеренно. Она хочет выйти для того, чтобы доставлять домашнюю пищу пожилым людям. Нет, Кэти! Сидит дома, твоя запеканка ужасна. А жирли может Ой, это вообще, кстати, зря я включу, тунца походу, и своих шамасов его реально. Ну ладно. Бать, там лезь, я тебе сказал. Ха-ха, так летает А че они на радиовышку-то лезут, я не пойму, кстати? Вы не какую-то там верхушку искать. Не, ну по факту, типа, что им там делать-то наверху? Полетел как можно лезет лезет лезет и включите башку заканчивайте так. писать эти вонючие бумажки и сидите по домам сделайте вид что это плохой сон пока мы не скажем что так и было спасибо да, не я не вот имел. точно очень зря включил. Далее Джереми передаст вам новости от нашего смельчака Патрика Беннона. А я узнаю о самочувствии друзей нашей передачи, застрявших в разных концах страны. Ну а в третьем блоке мы сыграем викторину. Потому а. что, очевидно, нет ничего более важного, о чем бы мы хотели вам рассказать в наших... Вечерних новостях. Ну а прямо сейчас мы поговорим с Софией Римингтон как, как ее компания допустила такую, такую ужасную ошибку. ошибку. При, так сказать, участии популярного астропсихолога Дели Лайва. У, она мне Ту. нравится. Мне да не нравится. Зачем ты так? Все это сегодня в наших вечерних новостях. И сейчас. И Но вполне себе нормально он сойдет. Полетели, полетели. Так, они там о чем-то говорят, я их, кстати, не слышу, пожалуйста. Пусть они там пока бьются, тогда еще зачем? Они там лезут большие толпу из творит. Вай-фай, фай, фай, фай, О, они ну, правда без установки лезут. Там самолет летит. А можно ли самолет уже застанут? О, мне понравилось. Будет мать Поездка дня. Я так вышлю. Что будет дальше? И что важнее... Если она может проводить. развалиться из-за этого. На связи с фермой Варлингсфилде Милкерке, глава компании Риммингтон Свист. Уважаемая личностная мировой бизнес-арене София Риммингтон. Спасибо, что позвали Мэга. О, вот что четвертая камера фанат. будет. И из лаборатории кристаллотерапии, что похоже на гараж в верхнем Нижнингтоне, почему-то известный астропсихолог, доктор Делия Лайволл. Спасибо, что вы с нами. Мы всегда рады. А Нормально, что я, я думаю, не помню. Я и просвещенные. Это вы про голоса в вашей голове? Умершие ученые всегда ко мне стремились, почему-то. Из-за денег? Они говорят со мной через небесную алгебру и квадратные предсказания. Это тонкий процесс. Да, вовсе Я согласен. Мисс Римингтон, признайте, вся эта ситуация с обнимашками запомнится как крупнейший позор в истории, не так ли? Да, явно не тот мировой рекорд, который мы хотели бы установить. И как я вы это прокомментируете? Зажал. Единственное, что я сейчас хочу сказать, извините, нам очень жаль. От лица всех в Римингтон Свист и особенно от наших заплетателей и ведущих разработчиков компании. А теперь мне еще сиди, отбивайся здесь, да, ну конечно. Зря, узнал, что идея научить игрушку... Зря, конечно, реклам показать. Поиск эти Мы видим вас, София Римингтон. Вы любуетесь своим отражением в металле, а там, куда стремитесь, не видно. Земли. Это описание будущего? Определено лишь прошлое. Я помню, в детстве смотрел. Куда ты там лезешь? О, они там толпок уотлезут. Не фартанул, кровати, да, пацаны? И, я уснуть, я и О, опять толпоку отлезу. Давай посмотрим. Не, мне все-таки не зря показавликал. Мне нравится какую-то тысячу таких. Тайна, конечно. А на вырученные деньги он основал Riming Toys. Ставшую теперь небольшой шестеренку в машине здесь мегакорбрации сидеть. Жаль, дедуля сегодня уже не с нами. Он погиб при пожаре на пришкольной табачной фабрике. Еще одно его детище. Но с нами его тяга к открытиям. Да, но не понимаю, причем тут странные игрушки вашего дедушки и как они относятся к нынешнему положению дел. На тяга деле. к открытиям, мистер Дональдсон. Желание созидать. И решать проблемы вот почему я здесь чтобы рассказать о новом продукте который мы о. выпустим по всему миру сегодня в полночь о, мы чуем науку науку по-моему с ума сходит дыхание в воздухе и пук под одеялом и как же она это делает ну прошу не томите нас больше ни минуты теперь она придумает и мое будущее риммингтон свист представляет вам обнимины а я их не покажу. Ладно, покажу. Каждую покорную. 8 устройств обнименных. И каждый из них с гарантией остановит миссис обнимашку. Ага. Два тезона небольшой дворик. Или на 4 клубы. А знаете, что у меня уже бит? Цена 129,99. Хорошая цена за Они дорогие, ли на самом деле? Мы видим вас, Джереми Дональдс. Не сейчас, милая, я говорю. Но самое прекрасное это батарейки нового поколения. Неважно, как долго сохранится угроза, так, они так, прослужат так. дальше. О, мы видим, мистер Дональдсон. Вы вопите и кричите. Ваши друзья, они плачут, боятся вас, а потом вас нет. Боже, у меня мурашки! У кого-то еще есть мурашки? Меня. Да. Не, у меня. Да, но по другой <с причине. Меня больше беспокоит эти ловушки. Пока мы не ушли на перерыв, один вопрос: эти штуки похожи на украшенные пехотные мины. на самом они опасно, например, для детей? О, да, это совсем не игрушки. Но это взрыв веселья. А, она бомба рекламирует, что ли, минус. Мы узнаем, как развивается жизнь в разных уголках. Так, какая там первая... Мы вернемся после перевязки. После перевязки? После какой всё перевязки? Все хорошо. А Да, доктор, все прошло, как мы и ожидали. О, какая милая молодая леди это мисс Риммингтон. С ней можно интересно поболтать за ужином. Да ну, я бы скорее засунул священные кристаллы Дели в свою скептическую настроение. Эй, дружище, это Дели. Да, да. Ни за что не угадаешь. Я возвращаюсь назад. Да. Слушай, я перезвоню тебе в следующем перерыве, и мы поговорим, как мне вернуться на работу. Покеда, Алекс. Увидимся. Да, хорошо, счастливо, конечно Отлично, это радует, это радует Я наконец-то перестану заниматься Этой жуткой темой в целом А, а меня ну, что-то это самое Вроде нормально ждали. О, Так, первый сразу камеру да, включим говорила, говорила. Ага. Он поймет, он же не тупой да. я О, не лезет, лезет, лезет, смотрите, смотрите нас. Хуярит, Эй, хуярит Не, не, нет, Женни, время не фартанул Идем до конца проще всего вот так вот просто тапать и да да они там будут еще. просто умирать и все не но не это звук лет. это опять же таки звук вентилятор 17. не понимаю еще не включается так на меня и 5 на тебя 4, да все готово 3. поехали с вами снова вечерние новости я Мэган Ду. Пришло время отправиться в путешествие по стране и узнать мнение о влиянии изоляции у старых знакомых. В гостях известная mm -hmm. ученая Кэти Брайтман и автор книги «Алан Джеймс Шкаф» «Алан Джеймс». Спасибо, Шкаф. что пришли. Всегда с удовольствием, так, Мэган. Ага. Спасибо, Меган. Рад снова увидеться, Кэти. Мне понравилась наша жаркая дискуссия. Не жаркая могу дискуссия. Так же. Итак, Кэти, как и... ваше самочувствие? сейчас... Справляй, да, блядь! Касса об изоляции Ах. вышла внезапно, и я, как и многие, не попала домой. Нет, что случилось? Я жила в отеле в Академии Международной а, и немножечко выдалась. Та еще, вы же знаете этих экономистов? Да. Они не любят платить за себя. В общем, я проспала и, как видите, так и застряла здесь. Но есть и те, кому повезло куда-нибудь, Вот именно. Мой тур отложили на неопределенный срок. Мне пришлось вернуть деньги за билеты. Даже за самые дешевые. О, Алан, мне жаль послышать. Ага. Людям так и хочется поскандалить. Им не ясно, что я уже все потратил за пацаньяка в на пляже. Еще одна несчастная жертва кризиса. Так что я просто напоминаю, что моя книга «Алан Джейнс Враг» теперь доступна в мягкой обложке. Потрясающе. В мягкой обложке. Чего -чего. Ты, ты потрясающий. Так, О -о. Кэти, как по-вашему это скажется на экономике? Стоит ли волноваться? Стоит, Меган. Не хочу нагнетать, но последствия будут ужасны. Процент безработицы взлетел и будет чудом, если большинство предприятий не закроются. Ну вот опять раздуваешь панику, толбича новую либеральную ложь. Это-то им и нужно, чтобы мы замолчали, тщ, заставить подчиняться и запереть нас по домам. Ложь? Как ты можешь так говорить, Аллан? Ну, в принципе, я я в чем прав. Одной этой, так игрушки. А ты прав. А вот я вижу вообще, то нет, вот они тут лазят, блядь. Что обычные игрушки? Что они тут лазят, блядь? тысячи людей каждый год. А это куча народа. Три косаря в год. Что-то маловато. Вас с той же вероятностью прибьет йо-йо или теннисной М -м, ракеткой. А это звучит довольно убедительно, Кэти. Только не слушай ее, Кэти. СМИ и враги истины. Да она тебя поддержала, Аллан, тупой ты говнюк. Ну, значит, это я неправ. Аллан, Значит, я не прав. ...что эти игрушки не опасны. Люди говорят, что это обычные игрушки. А это абсолютная неправда. Продажные СМИ врут. Кэти, что вы скажете в ответ на слова Аллана, что миссис-обнимашка все же может быть опасна? Видимо, полагаю, я с ним соглашусь. Спасибо, Кэти. Я ценю твою поддержку. Говорю, я надеюсь, что я вопрос, не так. Часто камеру включают. О, смотри, с стольчиков то выйдет, что ли? Он пожрать так. пришел. Да, Сиди такой сен. Говоришь, такой, о, мой сен. Он не знает, как его поесть, да? Мне нравится. И... Раскается. Ты права, Кэти. Мы сами До свидания. До свидания. Нужно действовать немедленно. И принести в жертву первенцев. Да 구Ti, любимых питомцев. Разумеется, это не было. Что-то здесь не так. Если мы выступим как единое общество, Он, наверное, слишком большой, да, для него? Нихрена себе, он реально огромный. Ну не знает, как его есть. Кэти, а может ли стать хуже? Это что сейчас был за знак Гитлера, я не понял? Власти, что сейчас было, не, они это сейчас было, блядь? Что они за усы себе сделали Раз вот эти? Вот? Что это было? Ламп, выпустили стаю рукотворных монстров на свой народ, чтобы скрыть чужого среди своих Она в него шапку кинула. Великий союз, рыба людей собирает армию, чтобы. Для. собирают армию, чтобы.. А они все в одной студии сидят. Это, Блэ, это, до меня только сейчас дошел, блядь. И дать его реакцию. Но. Но! Но! Нет! Мои слова, не так звучат. Точно так! Именно так, Алан. Так это и звучит. И вот почему у тебя нет друзей. У меня куча друзей! Да нет у тебя! Да Я думаю, что. <сички> нет, что происходит? А Пора бы да, заканчивать. Я не вру, вы врете. Очень зрело. По-моему. Я буду жаловаться. Алан, ты знаешь, ты что говорят? Брат, спасибо, что пришли. Так, да, понятно, я их выпичу, пожалуй. Ну, я показал, но так, минутку, новинки. как он проходит мимо, чтобы люди все-таки это лицезрели. Сейчас это на только начнет я кушать. Слово Джереми, который <с поделится с водками самых свежих. Да, я там побежал спешал. Пришел блядь. Джереми. Ой, блядь. Благодарю. Уверен, это было неплохо, но крайне ценные для общественной дискуссии. Мне понравилось, он, блядь, 10 минут, там. что ли, пытался съесть бедный бля, сэндвич, блядь. Вы с нами, Патрик? И никак О, привет, не просто. Да, привет, я с вами в прямом эфире. И прошу прощения за качество сегодняшнего эфира. Я не нашел оператора или операторки, кто вышел бы со мной наружу. Так что я здесь совсем О, один. тут феминистические эти Понятно. самые, да, взяты, как может, они называются, как там снаружи? Да, могу. Это, как видно на фоне позади меня, улицы совершенно пусты. И мне интересно, как долго это еще будет. В смысле, может и поджидать опасность О, я почти угол, всех выкинул. карьеру молодого Сейчас я переключу камеру, и мы посмотрим я специально ее полностью заряжаю это заранее, просто думаю, задерживаю кнопку и все. Ну просто, чтобы уже не отвлекаться мнение, на них там. По одному ключи, разу нажимать слишком нажала. много звуков. Я думаю, такой опасности Теперь нет, А что это у вас там на пиджаке? А, Вообще-то, это губка. Я изготовил э, антиобнимашечный пиджак, Джереми. Руководство канала не обеспечило меня средствами защиты и пришлось импровизировать. Я проявил находчивость, а это делает меня идеальным кандидатом, но не знаю, на должность ведущего, например. Готов хоть сейчас. Но, Патрик, это ваше мнение. Итак, Нет. насколько же на улицах безопасно? Не-не-не, Джереми, э, совсем не безопасно. Я бы советовал оставаться дома, э, следовать рекомендациям правительства и не подвергать свою жизнь опасности, разве что ради важнейшей миссии сенсационной журналистики. Mm -hmm. А где вы конкретно, Патрик? Я, эм, в, улице, э, в на улице. Какой улице? эм, э, э, э, вас плохо слышно, Джереми. Очень плохо. Улица! На какой улице вы находитесь? А, на какой я улице? А у него хромакетиль стоит или еще что-то типа того... Я пытаюсь найти указание. Но он то, что скрывает в целом... Пытается придумать улицу? Беннан Авеню. Да. Беннан Авеню. Да, я на Беннан Авеню, так на знаке написано. Как Патрик Беннан. Ой, <свят> ой, да, это и правда, это странно <свят> странный знак. Не знаю почему так. Где вы на самом деле? Я на Беннон... Ой, ладно, я не на Беннон наведу. <свят> Дома я, если честно. Ну хорошо, технически я в ванной. <свят> ну, послушай, я не <свят> не Он просто заставить. фотку при Там приклеил. Да. Я не хочу выходить, они повсюду. Простите, что соврал. Мы ничего другого и не ожидали, Патрик. Вы это слышите? Опа! Это да, я слышу. Я Обнимашка эксперт, там а там где-то. Но кажется, это не что иное, как стук эм, крошечного кулачка в вашу дверь. Блядь, и правда? Вот, блядь, царь мечок. Вот Может, их там целая толпа. Крошечные кулачки, в каждом из которых разнообразная домашняя утварь, которая забыла. Он здесь перестрался, посмотрите. Ты же врешь, да? Вот, черт! Блять! Блять! Ну-ка, Ой-ой-ой! иди сюда, ублюдки! Если вы там, то... Ублюдки не зафиксили, не зафиксили. Я слишком талантлив, чтобы умереть! Ебаный Окей! Ой, да ладно, да и в трус-халях! В ванны заныкался! Так, переключим пока камеру, потому что слишком долго уже на него держимся. Показываем его быстро, срочно! Они... Они выломали дверь! А чё ты не закроешь? Они же могут ее не разбить. Что вы видите, Патрик? <gro Cities LockLim Wireless Alfaro> <preview> вы посмотрите на них. Ух ты! Обратно Патрик, спасибо камеру. за сообщение о состоянии страны. И <свят> что важнее, за вашу работу. Вы на своем месте. Блин, они там все Подождло ползут, время, и там целая мире, тьма. Но по возвращению, мы надеемся немного вас Раз, отвлечь. Два, и может быть даже.. Три, четыре. Хорошо, ага, четыре секунды. не переключайте. Вообще-то большая проблема на самом деле. Заказал доставку. Да. На Бена, на Виню. Эй, дружище, <свят> это Дейв. <свят> да, я здесь. Тут плохо, не могу вернуться. Хотя лучше, чем у тебя. Кажется, одна залезла в студию, просто ударю по башке, если полезет. Хорошо. И тоже. Да, они все рядом. -то. Они влезли на корабль. Капитана убили. Пока да, он... тоже. Что печальнее? И, Пока? и, и ром Это кончился. Как... Не думаю, что успею протрезветь. И ром будет. Или доплыть до материка. Быть у меня жена, я бы попросил тебя передать ей, что я ее люблю, но если честно. Ой, я не смогу. Ой, солнце я хотя бы не А где я увижу, что он ползет? <свист> не, просто реально, где я увижу, что он ползет? Подождите, в настройках. Э, на всякий случай я посмотрю, на какую кнопку ударить на Е. E. Все, хорошо. Ударить на Е. E, возвращаемся к игре. Так. То есть, в принципе, можно не смотреть, да? Если что, можно будет шлепнуть. Блин, мне это солнышко нравится. Оно такое классное. Так, а ага. А вот нет. И не собираюсь. А. Ага, я нет, понял. Нет, не буду. Нет, а че он его не ударил, бьёна. кстати? Нет, ты. Нет, ты. Нет, нет, нет, нет, нет. Блять, там в кровати сидит. А, нет, нет, опять... А, Подождите, почему пять, у меня едешь И с вами снова вечерние. Бля... В общем, добрый вечер. Мы знаем из... Подождите, а почему не работает? А, управление. Может быть опять неправильность перевода в моем случае? Кнопка от обнимашек Q Ударить обнимашку е. E. А, Почему он его не бьет? Мне просто любопытно. Вот я жму Е, да? Там давайте еще раз изменить Е. Может быть, какая-то клавиша, клавиша есть на Е? Нету. Ладно, оставим. Оставим. как Это есть. Не а может быть две кнопки нельзя сос... зажимать? И хотя кое-кто считает, что развлекается. Да, сидит, как вы не знаете. При кеш, что ли? Не, не бьет его. Решили совсем иначе. Пришло время решить, кто получит, и то есть а кто утонет в вечерней пропасти? Да. Ну там что-то там с кем-то связался, так, но нас это не интересует. Всего... Ой, ой, что случилось? А что случилось? Михарист. Привет, Томми. где? Здоров, где? Рад тебя видеть. Я ну случайно прибежал ту камеру. Какой изоляции? Раз, два, три. Принудительной изоляции всех граждан в стране. А, да. Что-то я об этом слышал, да. Ты в кровати, Томми. Да, я тут Эй, Так, Хе -хе, что? так ну, можно. Хоть... Блять, да. А -а -а. Ну так что, может ты расскажешь? Я сейчас игры? такую ну, эту самую делаю. Отпусти, я задам участникам из разных уголков страны три вопроса. О чем бы ты так. думал? О себе, любимом. И эти люди поборются за шанс выиграть так. очень особенный приз. Хорошо. И за что же они сражаются, Томми? Барабанная так не уровня нет. Где? Джереми. А. а барабан утро. За это. Это. Ага. Что это, это? что такое? Это мой паховый бандаж Джереми. Эх. Я даже подписал да. его, так что. О, ладно, тогда это отличный приз. Наверняка уже есть желающие выиграть этот уникальнейший приз Джерри Джимми. Кажется, у нас на линии энджи Что, хочешь выиграть его старые штанишки, энджи как никогда в жизни, Джереми. хотела сказать, что люблю вас у вас обоих. Ну, да это уже сказала, не так ли? О, Энджи, а я люблю тебя. В своем роде. Андрей, а если их не ударить, что будет? Энджи. Что же мне сказать? Меня зовут что? Энджи, всегда звали я э, женская особь. И мой уровень гигиены рта описывали как приемлемый. Просто восхитительно. Ступни. Ну что же, начнем вершить наш беспредел. Конечно, Джон. Давай таймер на 30 секунд, пожалуйста. Так, хорошо, есть У таймер нас нет на 30 таймера. секунд. Вообще я просил таймер. Так ну что... давайте, вы сейчас начнете. Да. Эм, а я остановлю вас, когда станет совсем невозможно смотреть. Отлично. Начинаем. Так. И мы... папа погнали. Вопрос первый. Погнали, ты даже FacePaw поставил. День рождения. 13 августа в 7.19 утра. Это так. абсолютно верно. Да, вот да, он, рождения. Старой. какой мой любимый там в шоке. цвет? Раз, два. Цвет три. ореховой пасты. И... Отлично, цвет моих а садов. Ты сидишь, Наконец, моя? милая Энджи, что? мой зодиакальный знак. Вопрос подвохом. Ты был рожден вне человеческого понимания космоса. <смех> это сидит изображается. Это невероятно, все верно. Таймер, стоп. А это правда тяжело смотреть. Как она справилась, Томми? Что ж, Энджи, дорогая, ты ответила правильно на все вопросы. Но это значит, что ты проиграла и не получишь ничего. Спасибо Чего? за участие, Энджи. Пока! У нас любил... есть еще участники на связи Жлейка. А вот и она. Ее зовут Соня Артлич. Я примерно пару здесь, секунд отчитываю. Соня? Конечно, здесь, Джейми, дорогой. Спасибо, что играешь с нами, Соня. О, вот и ты, Томми. Муа. Ой, Работаешь ой. Так? Ой. Это так заметно. А что меня выдало? Мое очарование или осанка? Что угодно, кроме врожденной скромности. У нас, кстати, хорошие показатели, скорее всего, потому что все сидят, я этом самом как Изоляция. Они такие милые, на самом деле. них даже немножко жалко пить дай, Джош, Костер и другие. Их так можно долго бить. И как же изменилась твоя жизнь в изоляции, Соня? Ну что ж, театры закрыты, студии не работают. Оп. Двери в кинотеатры заколотили, но меня так просто не Заколотили, возьмешь. в принципе, практически а как все, да? ты живешь, да? когда нет работы? Дело в том, и что в моих есть хитрый пункт, позволяющий мне получать 15% от выплат безработным актерам. Вау, О, вообще-то, кстати, хорошо. Хитро. Ничего сверхъестественного. А можно узнать. Так, где ты сейчас находишься? О, как я вовремя ну, приключил, я там сзади этот дома, чтобы расходы а, а это кто? О, что ж, знаете, когда выпустили приказ, я была на встрече с клиентом, так что изолируемся так, так, так. вместе. Твою мать! Да ну ебучий случай! Это Томихарис? Я большой фанат! Я всегда хотел сказать, какой ты красавчик! Вообще-то, Джефф, мы хотели сыграть в игру! не не времени у нас вагон! Может, это перебор? Это такое, времени у нас вагон, блядь! Не перебор, хорошо! Я питание случайно выключу! Я тут разрабатывал кое-какую херню! По крайней мере, мы предупреждены! Во время изоляции мы обсуждали некоторые так, так джерба ага. для детей младшего возраста, так? Так, так, так, тебя и кто? что там? Все еще подпускают к детям. А, да, все так. Я и... тут размышлял Оп. о эм... всяких сюжетах для маленьких детей. Что ж, мы хотим послушать. И вернемся да? обратно. Джербилл. Прямо Джербилл? Не угу. да. общем, Опа, здесь а справа. О... А что ж о... тебе в наушниках? Дети. От своевременных выплат элементов бросившими их отцами? А может, от тупых что, музыкальных блин? номеров? Правильно! От животных! Я хочу донести... Как, до детей почему детей сказал то, правильно, блядь? Знать, ну, ладно. Штуки, которые они могут понять. Вы меня понимаете? Знаете, как в этих... Кажется, во да. всяких передачках как делают? За типа это, путь. помогите Маше не там, надо, блядь. Это так. Так, первый сюжет, что мы продумали, называется... Блин, они не дают... Не дают мне успокоиться. Король успокоить. джунглей ипотечных выплат. Это история про Вау, у которого проблема с процентами. <связь> так, а посредник у него есть? Ну да, конечно, есть. И он дикобраз. Да, ну конечно. А как ты догадался? <связь> Твои идеи универсальны, милые. Они находят О, отклик. <связь> Я тебе кое-что скажу, дружище. Ты придумал что-то отдельное? <связь> Ой, а медведь, <связь> медведь, <связь> да, да, расскажи. Да-да-да, конечно. <связь> Это намного круче. И главный герой этой истории... Хотел на солнышко мистер посмотреть. Медведь, мистер. мистер медведь. Стоп, какой Очень медведь? Потому что какой говорят, что медведь? Не добьется, и что его и да и здесь есть смысл. Ой, Мистер как он сильно улетел. Фигура. Так, обратно четвертая камера. Мне Мишка не дают даже расслабиться он хотя бы чуть-чуть. Меня бесит, как его разорвать-то? Его можно, второй второй. Второй. можно вообще порвать, Но типа, он в целом? Потом он он прям как какой-то шарик. Это, блядь, цепляет. Точно так. Он встречает... Обратно. Вы на мне смеете прям отлично Фас все. Немного. Хотя Который я и случайно... Свое крыло и, говорит, и, и питание выключалось, рейс, звук выключал, и что-то там еще выключал, По случайности причем. Нишек. У тебя есть... Амбиции. Я У бы хотел его еще раз ударить. мечты. Охуенные мечты. Так. Мне кажется, я люблю тебя. Тихо, тихо, тихо, тихо. Эй, медведь, тебе нужна. Говорит осьминог, взмахнув восемью щупальцами. О, а что ты тут делаешь? Тебе, чтобы найти счастье в этом сумасшедшем старом лесу. Они еще верят в это все, блядь. Название Мистер Медведь снижает ожидания. А, ага, Ты правда достиг новых Ч глубин. Чего ты там хлопаешь, А, блядь? Блядь. а, а я думаю, это Медведь что-то там хлопает. Блядь. Чего? Я сказал реалистичный взгляд на жизнь. Ты в порядке, и... Я Джек. Оставляем. Меня зовут Джейфри Доннингтон. Стоянка. А чем кончается? Мы должны знать концовку. В итоге все животные узнают немного Чуть больше своей неизбежной заурядности. А мистер Медведь селится в биологии так, так, а. недалеко от родителей, слишком много. и встает мечтать Может, о музыкальной группе, и работает колл бесполезно. И становится учителем медвежьей алгебры. А, концовка! Да, блять, я только переключил -хо -хо. камеру, а они прям тут это сам. Это реально, сам. И... масштабный музыкальный номер! Еще и с танцем. Э -э он очень однотипный, запоминается быстро и совсем не сложный. Пау О! Слушайте, если хотите, я. Что сейчас было? Боксом. Давай, знаете, э секунду. Камера, М камера. Вернуть, есть, да, почему нет? Вместе веселее, как говорят на оргиях. Нес... ой, обратно на первую камеру, пожалуй. Я пока заполню паузу, да? Через минуту мировая премьера, которую никто не ожидал. Не Ох, ты, блядь! Совсем. Ладно. Заранее что знаний, это было? Что нам придется испытать. Да включайся ты, говнохерь. А, вот. Так, четвертая камера. Вот на а он под одеялом, да, там спрятался? Животные что это за хлопушка была, я не понял. Вот старый мудрый осьминог, чищу пальца, как нут. И вот больше никто не лезет, вы? смотрите. И мистер свин. Друг друга веселя хм. вентилятор включится? Да не, вроде не жарко что там за горой? Там все надежды обратятся в тлен и боль Эй, медведь, если А, так вот как надо камеры переключать Надо просто под Ждал в космос полет Но скоро он автобус В школу поведет Мистер Дикобраз Читал бы новости для нас Но да, будет уборщиком, что чистит унитаз Так Мистер о, Хрят Хотел шикарный особняк Кто да, живет теперь в однушке Над ночлежкою бродяг Мистер Кот Думал уйти по шестому ага, Но заменил молоко на вино И ждет его развод Впереди только беды и тоска на жизненном пути Эй, медведь, что ты видишь тут? Тут твои надежды и умрут Понись-ка, да, вроде обитания Так, ладно, быть, тихо, тихо Тебя возьмут в продажи за старание, Как сильно, не пытайся не будешь в Лиге наций. Тебя лишь Торговых операций. Ты я не могу, правда, смотреть, что у них там происходит, но я надеюсь, очень весело, потому что я стараюсь держать планку как можно выше. В Оп. Не Оп. Все Оп. Твои желания. Не, ну, в принципе, Никакие сейчас хорошо, сейчас медленно, так, аккуратненько все. Даже можно посмотреть теперь. Я просто не хочу отвлекаться от таймера в целом. Эй, медведь, что увидел? Это лишь бродяга, что мечтал про миллион. Эй, медведь, есть некое просвет, нет его не будет и нет. Эй, медведь, прям хотел камеру. Это лишь отчаяние на жизненном пути Эй, медведь, что ты видишь тут? Тут твои надежды умрут Все твои надежды умрут Да, все надежды умрут Отлично О, <зв stirring> Это было <reboot> чашка, реально Как хорошо, что вот эти вот твари меня не отвлекали, Но пока не пели я покажу, Это так подпись. хорошо Пока новости не кончились, я хотела минутку поговорить с тобой. И вот он так колбасит. Лок, и только для тебя, Алекс. Тихо, тихо, тихо, ты, тихо, тихо, тихо. О, что это так романтично и красиво? Но тебе нужно кое-что понять. Это там повязка на Приятно глаз надел какую-то. Ой, это что, это, это рекламная пауза Типа она сама будет петь, подожди, стоять Ее ничего не переключать, ничего не веришь, надо Красота, ни камеры, ничего обману. Блин, а кстати, неплохо убить. Прикольно Мне нравится, сильней. в принципе Единственное, их стало плохо слышно Вот этих вот козлов маленьких Ну их, как я понимаю, одного Но удара по достаточно все, что я остальное бью, это так Это для галочки опять, и в этом баре ты решил перебрать я прям знал, что здесь появится прикиньте. А можно его как-нибудь поймать, например? Или только ударить можно? Просто хотел бы его там поколбать. Ну-ка. Нет, нельзя. Жаль. Очень жаль. И кнопки Е почему-то не работает. Но к ее это понятно. Ну да, не работает. Споет, почему нет? Тут у нас просмотр, о о легендарочка, прям, смотрите, прям, прям на высоте на самой. Главное, скажу. чтобы меня эти игрушки не убили. Помест, кто? Показалось. Она нас пролетел, что происходит и со мной? Почему, мне кажется? Ночи. Точно, смотрите, мир похож на нарисованный, все больше и больше. Блин, а красиво, красиво. Ух ты, блядь! Они мешают мне, все, теперь я понял. Теперь, я понял, теперь я понял, они мне просто мешают Мы завтра, и будет биться с альпакой, а я буду голый. Я Что? Какой ты будешь? Почему? Эй, подай пиво, у меня все нахер пересохло Так красиво идет, дай пиво мне Так, а звука у них там нет, все отлично, там реклама идет ты выплюнул, А, а ну все как Это, я это я что вижу. за моча? Че думаешь, это пить должна? ладно. Так, там не видит, меня Давай, Что происходит? Что происходит? Что происходит? Блять! Чего? Кого? Что происходит? Это что, был мой сон просто? Только не выйти, что этот блок был бесполезный. Оценка эфира прекраснейшая, конечно. Ну, это все на стандартиках, конечно. Тут все понятно и так. А, а мои средства, типа, ничего никому никак не покажут, да? Хм. Из эфира того, чтобы я хотел посмотреть, в принципе, не важно. Они там пели, играли, танцевали, это мне не так интересно. В принципе, все понятно. То есть, это просто был мой сон и все. Блин, я хочу продолжить, 5 3 минуты. Не, не хочу продолжать, нельзя. Это наш эфир закончится, представляете? Блин, а мне интересно, что там за фигня. Алекс, просите, Алекс, спросить. То есть, это реально... Привыч, Только не Время Главные открыть глаза, блядь. Нет. Может, это правда был мой сон? Что, что за спойлер? Ну, дорогие друзья. Надеюсь, это был не просто и сон. Я за такой хороший и живем репортаж живем хоть что-нибудь так что подписывайтесь на канал, ставьте пальцы, предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребятушки. Пока-пока.